Намасте, дорогие мои, здесь считаю карты Тарас любовью для тебя». Сегодня тема у нас – расклада онлайн, которого «Как он видит ваши отношения». Смотрите, вы можете загадать, в принципе, отношения, которые происходят между вами. Вы можете загадать отношения, которые происходили когда-то между вами. Вы можете загадать отношения, которые происходят на данный момент у загаданного вами человека. Поэтому «Как он видит», эти отношения. Логично, что какие-то определенные для вас лично, возможно, временные рамки поставьте. То есть мы будем это рассматривать, поэтому перед вами будет шесть вариантов, выбирайте любой. Первый, второй, третий, четвертый и пятый и шестой. Здравствуйте, кто у нас загадал первый вариант? Ну, давайте посмотрим, соответственно. Как он видит эти отношения, дорогие мои, если вы загадывали того человека, с кем эм, у вас не именно этой связи не было, то есть какой-то либо другой мадам, либо другой леди и тому подобное, лучше подумайте немного, просто здесь возможно для кого-то не особо такой яркой информации будет. То есть здесь больше все-таки здесь всем одаренно, а для меня сверху на жрица это определенная стоп-карта является. Здесь определенно знать кому-то что-то не следует. Поэтому, пожалуйста, если кто загадал первый вариант, вы можете, конечно, узнать, но я могу кое-что сказать, но все же если это чужие отношения и не ваши, и, соответственно, не стоит, пожалуйста, лезть в эти отношения. Я предупреждаю лично э, тех людей, кто загадывает первый вариант. Пожалуйста, прислушайтесь к такому мнению. Э, для всех остальных, для всех остальных, кому без разницы, давай говори. Здесь у нас смерть, семерочка жезлов, верховная жрица и звезда. Э, возможно, также здесь больше, как он видит эти отношения... Что вы, возможно, здесь, если кто-то загадывал прошлые какие-то моменты, то здесь, соответственно, и эти отношения закончились, допустим, между вами, то эти отношения жили себя, и как он видит, как некоторое действие, которое было, да, у меня это действие было, да, определенные мечты какие-то выполнились, это определенный был опыт, возможно, был не самым приятным, а трансформирующим. Я не скажу, что это совсем неприятно, но все же это тяжело морально. Поэтому здесь, возможно, человек открыл какие-то таланты в отношениях с вами, как-то деформировался именно как человек, как личность. Приобрел много навыков, много знаний. Если это, допустим, ваше некоторое прошлое с этим молодым человеком, то здесь человек либо сломался, либо как-то сам, либо, вы спом... либо с помощью вас. Здесь человек полностью как-то трансформировался, определенное мнение по всему поводу поменял. Раскрыл свое Я. Понял, где он настоящий, где он не настоящий. То есть, здесь раскрытие как личности. Дорогие дамы, еще раз, пожалуйста, предупреждаю. Если это, это отношение с какими-то другими людьми, не стоит вам заглядывать сюда. Это значит совсем не стоит. Потому что здесь даже еще верховная жрица потом выпала. Поэтому будьте немного аккуратнее. Значит, лезть просто, просто туда не надо вам за информацией лезть. Я вот в чем. Но для всех остальных это больше трансформирующий вариант. Мужчина, да, это было здорово. Если это сейчас происходит на данный момент, да, как он видит наше, допустим, сейчас с ним отношения то человек немного все-таки переживает, и человек немного в каком-то некотором ощущении, внутреннем конфликте, он с чем-то не может особо смириться, и немного именно трансформация происходит тогда в данный момент времени. Возможно, также у человека поменялись взгляды, мнения, я бы сказала, поменялись взгляды и мнения, даже если кто-то здесь утверждает, что он таким же остается, потому что такой момент может происходить по такому интересному соотношению семерочки жезлов. Поэтому для себя, возможно, человек просто ориентиры с вами в данный момент, если отношения и мы на данный момент рассматриваем, просто поменял свои ориентиры, свои мечты. Что-то что что у него внутри умерло, либо что-то что отмерло, что, в принципе, уже ну, под собой ничего, грубо говоря, трансформация личности в данный момент времени, дорогие мои. Поэтому, возможно, какой-то момент был ну, каком-то тяжелый, переломный для мужчины, я не исключаю. Либо ближайшее, там, прошлое, либо, соответственно, в данный момент времени, что для него немного такое через кровь, боль анаболики открыл, открылась какая-то его мечта. Возможно, также человек недавно какую-то приобрел цель в жизни, что, в принципе, немаловажная здесь информация, поэтому... Вот, короче, как-то так. Достаточно такая, немного с одной стороны глубокая, немного с другой стороны какая-то простенькая позиция. Но все-таки человек здесь либо в данный момент, если вы загадываете, в данный момент он меняется достаточно активно. Если вы думаете, что этот человек не меняется, то, пожалуйста, присмотритесь к этому, то есть к нему, к этому человеку, потому что здесь у нас смерть семерочка жезлов. Я бы сказала, здесь есть изменения в любом случае по картам. Просто так смерть у нас не вылазит никогда, вот и, соответственно, возможно, что-то было тяжелое. Я не исключаю, что немного поменяло мировоззрение человека, но человек раскрылся. Человек, возможно, через какой-то бот, через какие-то определенные состояния, он раскрылся. Теперь понимаем, куда мы идем, что я хочу. Я хочу это, то-то, то-то. Возможно, ваше какое-то вместе сотрудничество дало. Именно раскрытие глаз на действительность. Поэтому, возможно, если вы загадываете определенный момент, то здесь я бы то же самое сказала, но именно на данный момент, который вы загадали. Поэтому спасибо вам, то, что вы загадали этот вариант. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант. Давайте посмотрим, как он видит эти отношения. Туз, мечей, шестерка, пентаклей и у нас стоп-карта, верховная жреца. А, дорогие мои, в принципе... Спасибо, сосед. А, туз, мечей, шестерка, пентакли, верховная жреца могут отыграть чисто любовницы. Здесь, возможно, какие-то отношения, которые по соотношению ты даешь мне, я даю тебе и нам хорошо. Но здесь, дорогие мои... Сразу хочу предупредить, человек понимает, какие между вами отношения. То есть он понимает, он для этого все, соответственно, и делает, все говорит и все делает. Если вы не понимаете данные мои любимые вкусные люди, то, возможно, обратите внимание на слова, либо выясните определенным видом диалога. Потому что человек понимает, какие между вами отношения определенного формата ты, мне, я, тебе. Если, соответственно, у вас определенная дружба, то дружба. Определенные любовники, любовники. Я пока не вижу что-то более. Если любовники навеки, да, но ну, навеки значит. Поэтому, если вы муж и жена, да, загадывайте на своего мужа, то соответственно так, такой же момент равноправия человек хочет в ваших отношениях. И здесь он к этому стремится. То есть, ты вот делаешь вот столько, я делаю вот столько. Здесь больше он видит как некий вклад как некий, вы знаешь, как, как, как Дань. Вы, Дань, собираетесь в общую казну? <с> вот то же самое. А, продуктивными также у многих продуктивные отношения. То есть, да, это играет. Да, эти отношения для меня очень сильно перспективные. Эти отношения для меня очень сильно значимые, в которые бы я бы хотела вложиться. Но, дорогие, сразу я бы хотела бы сказать, обращаем внимание, насколько мужчина, соответственно, вкладывается в отношения, чтобы не заплатить и не залезть в какие-то определенные иллюзии потому что здесь у некоторых они могут просто возникнуть поэтому я и сказала определенным диалогом пожалуйста выясните какие все-таки между вами отношения но отношения плодотворные если вы жена, тем более если вы такая дама то возможно на веки вечный у нас такая интересная персифона у нас. Кстати, тут есть, я там с Аидом все заключена всякими интересными соглашениями. Поэтому, дорогие мои, плодотворные, интересные, способные, которые вдохновляют, которые питают. От человек, для, соответственно, решил уже, какие между вами отношения. Если непонятные, то, соответственно, действуем, спрашиваем. Если понятные, то человек, предпо, что он видит пользу. Он видит результат, ему нравится это, он готов вкладываться. Если не готов вкладываться, пожалуйста, уточните, какие же между вами отношения и кто здесь все-таки за равноправие, либо кто здесь в доме хозяин. Потому что может какой-то момент здесь кто-то, возможно, перегибает палку, если кто-то не понимает, какие отношения возможно также какое-то если бывшие люди скреплены определенными моментами денег то соответственно финансово денежные отношения я бы тоже могла добавить не могу сказать что какие-то любовные ощущения здесь преследуются между людьми тогда в этом плане если какой-то момент Прошлого, но скреплены именно по финансам. Я не вижу чашек, поэтому и не могу, соответственно, сказать, доложить тоже, потому что все-таки Верховная Жрица. Поэтому, дорогие мои, если бывшие, то я не вижу особых чувств, да, это, как он видит, эти отношения, соответственно, плодотворными, но в каком-то определенном для себя же контексте, который удобен, Иван. И этому человеку. Поэтому удобство хорошо. Вот для кого-то это удобство. Но для кого-то удобство это смысл жизни, дорогие мои. У каждого есть свое мнение на определенные да, на, да, на определенный вид отношений. Поэтому, дорогие мои, если что, все я сказала ранее. Поэтому спасибо вам, то, что вы э -э загадали этот вариант. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто нас загадал? Третий вариант, ну давайте посмотрим, как он видит эти отношения. Дорогие мои, сразу хочу сказать, по такому количеству немного не особо приятных карт, у кого-то, у кого-то. если мужчина к вам как-то вообще от слова совсем не действует, возможно, у мужчины какие-то определенные обстоятельства в жизни, которые он, соответственно, не особо хочет проявляться в вашей жизни. Это первый момент. Второй момент. Большинство здесь уже все сказано. Уже либо сказано, что человек от вас хочет. Либо такого отношения, либо никакого. Либо еще что-то. Но человек дал ясно понять, какого рода между вами могут быть отношения. Э, диалогом мыслью, потому что все-таки король мечей, но здесь с пожами и все-таки с семи... спож... Жезлов, поэтому если вы в таких не особо серьезных отношениях то человек может и не рассматривать особо серьезно ваши отношения правда Здесь, если человек уже вам предложил роль любовницы роль повыше я не особо вижу чтобы он хотел давать. если человек вам сказал и говорит что вы будете моей и тому подобное, что очень сильно навряд ли к этой ситуации но вдруг мало ли то человек больше, конечно же, определил для себя, какого вида и какого формата между вами что-то будет. Я не исключаю, что здесь попахивает для некоторых женщин, женщин каким-то патриархом, который всея Руси, либо всея того, где вы находитесь, который сказал, не письку показал, а просто сказал, что будет так, а не иначе. Поэтому, дорогие дамы, если что, прислушивайтесь к молодому человеку, потому что явно сказать то, что надо, он может, но все же, чтобы не упасть в любовницы, либо в какие-то особо плановые, не в не, неплановые определенные отношения и зависимости, будьте немножко аккуратнее именно в этом варианте. Поэтому прислушивайтесь к человеку, потому что человек ясно либо дал уже понять, либо уже сказал, что в принципе ему отношение только для такого определенного вида формата. То есть э здесь я по, по королю мечей, по десятке мечей, я э не вижу какого-то просто продолжения. Если вы загадали, и вы жена, то здесь, возможно, просто он видит как-то это холодно, отстраненно. У него нет определенного вида огня, даже если по пятерке жезлов. Но здесь огня нету не потому, что он холодно, а потому, что он не согласен. Здесь, возможно, и для кого-то будет ощущение деструктивности. То есть для вашего молодого человека, если вы находитесь в паре, то здесь для человека очень может быть что тяжело с вами как-то существовать, либо как-то невозможно. Он не хочет, и ему больно от этого. Поэтому, дорогие дамы, здесь, если вы в паре и если вы жена, если между вами переполохи и какие-то неопределенные идеологии, то здесь человеку достаточно тяжело, человек немного отсырел, и ему как-то не очень хорошо и не очень комфортно. <как> Поэтому, дорогие дамы, если что, видят отношения. Более в каком-то определенном формате, но не готов особо как-то эмоционально делиться. Либо потому, что кто-то здесь кого-то друг друга обидели, либо здесь точки какие-то уже расставлены, что я не исключаю. Для многих проиграется, что мужчина уже сказал, какого формата отношений и чего не может быть. Либо то, что вы определенного мы с тобой сейчас поиграем, а потом расходимся в свои определенные углы. Поэтому, дорогие мои, вот здесь не особо просто приятно. Либо потому, что у вас такие отношения, либо потому, что человек уже все для себя решил по отношению к вам. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Спасибо то, что вы загадали этот вариант. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый вариант? Ну, давайте посмотрим, как он видит эти отношения. Дорогие мои. Соответственно, в зависимости, конечно, от контекста и эм, продолжительности отношений, давайте с самого такого некоторого оптимистичного момента, что если отношения... Что если отношения происходят, вот как сейчас дрель над моей башкой, до сих пор, если отношения здесь продолжаются до сих пор, то человек с этим справляется, у него меняются определенные идеалы в жизни он становится мудрее, возможно, через особо негативные последствия. Возможно, человек занимается определенным видом практики, каких-то, да, там, йоги или еще такой, или еще что-то в этом роде. Но я не исключаю, что человек просто умнеет на определенных глазах. Поэтому... Дорогие дамы, мадамы, это первый момент, как он видит эти отношения. Да, здесь есть момент разрушения, здесь есть момент потери, но это наоборот делает его мудрее, умнее и лучше. Этот человек определяет для себя, кстати, сам. Похож как на первый вариант, но не совсем, кстати. Далее, если люди здесь когда-то были вместе, то здесь человек, соответственно, эти, эти отношения для него были очень сильно тяжелы. Я правда не исключаю, что здесь есть тяжелые моменты. Возможно, даже такие -таки моменты, которые делались под какими-то страхами, тайными. Возможно, человек даже немного не осознавал какие-то свои действия, вообще не исключаю. То есть, здесь тяжело было человеку, но, но человек выпрямился, вышел и вышел вперед, люди. Это тяжелый был катастрофичный опыт, который разрушил его-либо его бизнес, деньги, работу. Возможно, что-то у человека просто разрушилось, соответственно. Возможно... По воле вас, либо по воле самого человека, я не исключаю такой такой вариант, все-таки башню, я бы здесь и сказала и вас, и его, поэтому каждого просто проиграется по-своему, но здесь человек стал мудрее, умнее, приобрел опыт, но он был очень сильно болезненный, если еще раз говорю, это, соответственно, отношения, которые были с вами, Сейчас и то, что вы, проис... что вы сейчас просто вместе, то человек для себя э, справляется со своими страхами, человеку тяжело, возможно, не только физически, финансово также не исключаю, э, либо что-то человек также потерял при взаимодействии с вами, но человек очень много приобрел при этом свою человечность, себя, э, сострадание, Возможно, ушло некоторое чувство тоже тревоги, но не у всех, <смех> не у всех, поэтому, дорогие мои, также я бы хотела бы здесь немного все-таки со знаком плюса сказать именно вот по этому интересному иерофанту наверху. Да, человеку тяжело, но человек с этим справляется, человек учится, человек приобретает много чего и даже больше, поэтому для него это большой личностный прорыв, вот это я бы сказала, прорыв личностный, а у первого варианта немного иначе, поэтому, если что. Вот так он видит ваши отношения либо на тот момент, который вы загадали, либо, соответственно, в данный момент времени. И, и либо вы загадали, если у другого человека, да, с, с, с его партнершей, то, соответственно, это был тяжелый опыт, который прошел через страх более анаболики, я не исключаю, что что-то может еще и разрушилось при этом, а возможно, то, что, соответственно, и строилось. Но, дорогие мои, вот, короче, как-то так поэтому спасибо то что вы загадали этот дрелишный вариант давайте перейдем к следующему варианту. здравствуйте кто у нас загадал соответственно пятый пятый вариант Давайте посмотрим, как он видит эти отношения. Здесь у нас дьявол, десятка чаш, девяточка чаш, двойка мечей, луна. Дорогие дамы, мужчины, давайте здесь в зависимости от того, в каких, конечно же, отношениях. Дорогие мои, если вы происходите как из разряда любовниц, то, пожалуйста, посмотрите, посмотрите приближенно, за кого человек там беспокоится. Потому что, если вы любовница, то я не исключаю, что здесь... Человек, если он женат, он не уйдет из семьи. Здесь привязанность к семье, здесь есть цель насчет семьи, здесь его все. Поэтому здесь у кого-то реально может как-то затаиваться, как-то может не особо располагаться именно к вам а больше быть зацикленность на семье если вы здесь у нас любовница пожалуйста посмотрите что человек боится и соответственно я думаю что много можете прояснить на этот счет и здесь очень хорошая позиция если для тех кто замужем кто жена, то здесь может именно происходить что для него Именно брак и эти отношения, это наоборот какая-то сковывающая, интересная штука-дрюка. Но при этом он чувствует некий свой кайф в этом положении дел. То есть его семья это его определенный тыл. Но хочу сказать, что если кто в семье, то за семью он очень сильно боится. Он очень сильно много поэтому думает. И не хотелось бы в каких-то определенных не... непонятных положениях быть вместе со своей семьей. Еще раз хотела бы сказать, и именно для любовниц, если вы загадали определенного да, человека, то я бы здесь сказала, бы больше к семье предрасположенность, нежели к вам. Если вы загадали, у вас все хорошо с вашим молодым человеком, он, допустим, ушел из семьи, ну допустим, ушел, ушел. То здесь я бы сказала, что человек очень сильно боится все равно за семью Боится то, как она будет жить, как она будет проживать и тому подобное Просто такой момент информации и все Но я, я остальных людей просто не вижу Загадайте тогда другие варианты Помимо этого, если вы третье лицо и человек у вас рядом Потому что здесь э, вариант больше расположен для тех, кто вообще близко-близко вместе И кто связан какими-то определенными узами вот. Поэтому, дорогие мои, если вы, соответственно, жена, то здесь человек может и воспринимать, и для некоторых может идти определенный вид брака, это что очень сильно страшно. Для кого-то, если, соответственно, недавно, что это вообще что-то непонятно, что-то дикое, но для многих здесь мужчин, здесь именно боязнь и страх за то, что вы будете кушать. Как вы будете проводить время, что для вас будет означать для вас слово семья? То есть здесь вот такой момент. Если вы давно в браке, ну вам просто беспокоиться не о чем, а вот он беспокоится обо всем практически прям, прям прямым текстом. Поэтому он относится как определенное, что семья это определенный приоритет в жизни, ради которого стро стоит что-то делать. Стоит идти на какие-то даже особо неприятные для человека поступки, либо совестью. Я не исключаю, кстати, по такому сочетанию взаимодействия именно человека, загаданного, э, с миром. По совести даже, может через совесть идти, но все же ради своих, ради тех, кого я люблю, ради них. Поэтому, дорогие дамы, Соответственно, вот так. Если вы загадали определенный вид, да, когда-то у вас была семья, то для человека это, возможно, также было, была семья, но было, возможно, какое-то обременение в своем роде. И как-то его сковывало. Но все равно человек все-таки считал некоторым счастьем находиться в семье. Поэтому, дорогие дамы, если кто а если если женаты если вы жена а если вы женаты и он а вообще не женат если он свободен а вы жена то здесь если если такой разряд да? если вы женаты а он не женат он свободен М -м -м -м. Типа по дьяволу, и луне, типа печется о вашей, семье, о вашей семье. Но если он только вами очень сильно интересуется. Потому что если интересуется настолько серьезно и настолько сильно, может как-то переживать по поводу того, как у вас в семье. И такой вариант может проиграться, почему бы нет, но он тогда переживает по вашей семье. Но при условии, если он сильно что-то для этого делает. Допустим, этот человек вообще из разряда третий но он там снабжает вас определенными там средствами, либо еще чем-то, то он может переживать за вашу семью, за то, как вы проводите время, за то, что вы там делаете, что вы кушаете и тому. Возможно, даже за благополучие переживать. Но если только активные действия здесь присутствуют, если активных действий в вашу сторону нету, то это немного не ваша история, от слова совсем не особо ваш вариант. Человек тогда больше беспокоится о своей семье, если бы вам. Вот тогда это больше вот какой-то такой момент. Вот вот, поэтому я бы сказала здесь вот немного так с изъянками такой вариантик немножечко. Поэтому спасибо вам, то, что вы были со мной. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал шестой вариант? Ну давайте посмотрим, как он видит эти отношения. Все переменится, родная. Ты только жди. Дорогие там... Да. Давайте сразу прям вот начну с не очень, если мало ли, мало ли, у кого-то новые влюбленные отношения, прям совсем, совсем новые. То есть здесь, здесь вот дорогие дамы, как же сказать-то, прям сказать, и что все было хорошо. Здесь могут проиграться для некоторых момент инфантильности. Инфантильности. Человек не особо знает, как, эти, как этими распорягаться отношениями. Для некоторых. Что человек, в принципе, возможно, не дает никаких-то надежд. Это для некоторых, не для всех. У кого-то здесь определенно тупо противоположное покажу мечей под руку я бы сказала что здесь возможно человек не особо дает какого какого рода у вас будут отношения. только потому что не особо возможно на вас акцент сделался либо не особо сильно в вас влюблен либо не особо сильно вы ему по душе но это то дело у нас нарастущее, на, на рас, со, с нарастанием приходит поэтому дорогие дамы если вы только-только вступили в отношения то человек не особо определен для для себя, какого плана у вас будут отношения. Это первый момент, поэтому особо не переживайте, если у вас что-то растущее с вашим молодым человеком, если новый. Если старый молодой человек, да, либо когда-то были такие определенные виды отношений, поверьте, эти отношения для него особо незабываемые. Возможно, для него также было ощущение что-то с вами в новинку то есть человек здесь а, пробовал новое что-то с вами, возможно даже что-то перенял у вас, вы ему соответственно стругали всякими интересными видами деятельности, возможно человек увлекся с помощью ваших каких-то определенных увлечений также но а, дорогие мои здесь соответственно были возможно какие-то, что человек не доверял какой-то момент. Если сейчас происходит и вы уже давно вместе, то человек выбирает, я бы сказала, вас, вне зависимости от того, сколько вы, когда вы и при каких обстоятельствах вы ему секирбашку делаете. Человек вам здесь расположен если у вас именно продолжительные и сейчас отношения, то есть человек вас выбирает с вами расположен хотя ведет себя я так понимаю как и дети либо как ребенок я не исключаю потому что в детстве у кого-то детство вечностью кажется поэтому но возможно какие-то недоверчивые возможно какая-то определенная либо ревность либо такое ощущение что-то не так тоже могут кстати у человека отыгрываться Но человек выбирает вас человек хочет быть с вами Нами. И э, человек в любой ситуации э, хочет, возможно, также обновить отношения. Если что, если у вас какая-то заскуднелость, и вы вместе, то, пожалуйста, обновляем отношения, ощущения, потому что а человек очень сильно хочется как-то что-то, чтобы повернулось, чтобы что-то затрясло, чтобы немного поменялось, что-то у вас в отношениях. Если у кого все хорошо и все классно, за вас вообще не переживаю, все с вами здорово, и для человека это очень сильно серьезное отношение. Соответственно, если когда-то такое было, давайте так, если с позиции прошлого, даже если с позиции кто-то между кем-то, если вы кого-то загадываете, но не себя с этим, допустим, человеком, то я бы сказала здесь... Либо прошлую да, себя когда-то давно, да, с этим человеком. То здесь однозначно для человека все равно было что-то в новинку с вами. Либо, возможно, молодость, либо определенные какие-то навыки, либо определенные знания. Может быть, вы я и сказала: до этого вы что-то ему рассказали, что для него это прям новиночку, и его это зацепило. Возможно, человек этим еще и занимается. Поэтому, дорогие мои, отношения с вами были очень сильно тогда, в тот момент, когда вы загадали яркими, позитивными, приятными, в новинку. Вы не такая, как все, он не такой, как все. Все это все такое вкусное, все интересное, все приятное и все здорово и классно. Возможно, какие-то были дожди, возможно, какие-то были ливни, но эти отношения, соответственно, особо незабываемые для него на тот момент времени. Поэтому какое бы время... Вы бы не загадали, но здесь человек, соответственно, грамотный, поумнел, а, грамотности набрался, стал сильнее и увереннее в себе. Кстати, здесь все мужчины практически либо большое самогнение, либо уверенные в себе на 3000% по королю жезлу. Ну, круто. Поэтому, короче, какая то момент незабываемости, прям вообще от слова совсем, здесь очень было. Поэтому вот на такой замечательно шикарнейшей ноте мы, соответственно, ну что-то новое, то есть, то есть открылось что-то там новое в ваших отношениях, либо такие отношения для него были в новинку, возможно, даже первую любовь тоже не исключает. Поэтому вот и так. А, давайте, спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, если не подписались, и... и... Большое спасибо моим спонсорам любимым, что спонсирует канал. Я очень сильно рада и довольна, что вы со мной. Спасибо вам большое. И ваша читающая Тру с любовью для тебя. Пока-пока.